Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel И сегодня будем продолжать проходить метро Last Light. В прошлой серии мы спасались от Креветок гигантских Нас мужик спас на лодке Если бы мне мужик, то я не знаю, как бы я выбирался бы Потому что у меня не было никаких Способов передвижения Блин, там по-моему кто-то есть, кстати Мне кажется Фонарик ну, ладно а, Сейчас мы будем Продвигаться к церкви. Вот как-то надо путь еще найти. Так. Сразу возьмите что-нибудь себе покушать, кузенькое. Потому что мы сейчас будем пробираться туда очень. Да, здорово. Да что такое? А, ну хорошо, накачиваю, накачивать На максимум. А то он так накачивается, походу. Так, на, вось... на восьмерку только накачал. Маловато, я хочу. Все на максимуме. Бери, бери. Нам это пригодится. В БМВ кто-то запрятал походу фильтр. Окей, давай фильтр пом... поменяй. Так Точно. Это походу вот эти львы опять. Еще призрачные этих глаза сдолбали. Не, от них, по-моему, не убежать уже. Лёва, уходи. Коняри а ты молча. О, начинается. Капец какой-то. Его что-то забагло. Тебе нормально? Лва. Опять, блин. Говнва, блин. Опять своих дружков позвал мне патроны хочется кретить, да? Не так их немного. Ух ты, -мо, креветка гигантская вышла. Я ухожу, все Иди нафиг. А куда я уйду-то? Нет, нет, нет, никакого выбора. Куда мне уходить вообще? Я, по-моему, в замкнутом круге вообще. Не, не, нельзя никуда уйти. На, на. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй, что делать? Опа. Это опасно очень. На на-на-на-на. Да делать-то? Куда бежать? Иди. Теряемся. Я не знаю. А, вот так. Реально пробрался. короче, чел какой-то лежал. Лежит. Еп. Его просто полностью съели. Просто полностью. От него ничего не. Ни них ничего не осталось. Полностью сожрали. Походу, не очень голодные. Так, давайте на эскалаторе поднимемся. Это что такое? Мне, наверное, сюда нельзя идти, наверное, да? А кого я слушать буду, в принципе? Это, типа, парикмахерская, да? Кровь тут есть. Очень странно для парикмахерской. Кого-то очень хорошо порезали, так. Не профессионалы работают просто. Блин, ну нафига я вообще сюда захожу? Кто? Тут это есть! Артем, Артемка, Мы ждем тебя в церкви. Хорошо. Они, короче, отсюда увидят. Через окно увидели. Нет. Да нет, вроде бы. А как? Это мост. Мы через... сюда, по-моему, пробрались. Так, надо найти выход. Не знаю, где, как... Наверное, как-то. Вон, на цвет надо идти, наверное. Так, ладно, не упасть отсюда еще. Хупа, все. Да-да. Ага, сейчас какая-то фигня произойдет. А, да, такие произошло. Ну, я, да, ожидал такой поворот. Стреляйте мне, мы не знаю, базукиваются, потому что они ничего не действует. А, потом, а потом... Да и вообще пофиг. Давайте РПГ, я не смогу... Какой по мы надо бежать отсюда. Готов. Да стреляй Поверь. ты! Сейчас он позовет своих Поверь. дебилов еще. Поверь. Ага, вс ⁇ Капец какой-то. Давайте пошел. стреляйте в него, что ли. На берег пошла. Ребята, Блин, а ну что вы происходит? Может быть Возьмите. надо вот этими штучками? Точно! А как? Давай, давай. Ага, помогите! Да вот вы... этого надо валить, вы что делаете? Что делать Сюда, говна меня не шмаляйте пожалуйста его. Е с не а еще поверю. противогаз надо. блин фильтр долбаный да давайте что-то делайте с этим А ч ⁇ бессмертный, что ли? Отходя! О, подох наконец-то. Так, а все, нормально. я Мы выиграли, только надо как-то пробраться сюда. Как? Давайте к Ещё бревну Я тоже. Так, давайте, подправляйте. Угу. Ну блин, капец какой-то По-моему, он там живой немножко Да Когда эта вся хрень закончится, я не понимаю Она что, бесконечная будет, что ли? Эта тварь будет всегда, да, преследовать нас? Я тебя увидела еще вон оттуда не Ты не отзывался на запросы по радио У меня нет радио надеюсь, простишь за ботсад. Да что? За ботанический сад? Не, я не знаю, что за ботанический сад. Ну ладно, прощаю. Так, через ад. По-моему, я был рад видеть эту злюку Аню. Может.. А, да, снайпер, я помню. Может дело в том, что она наконец перестала язвить, похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Ну да, там же л ⁇ вый мяч не убили, да? И там еще на черных накотились. Это первая серия наша. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, но Хантер не случайно тебя выбрал. Нет, конечно. Сразу... Я же как-то метро прошел, 2033. Меня, а, только мужики могут пройти метро. Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собираешься... Хайт. Скоро наша... Хейтер на, на, на октябрь пойдем. Ну, ну ладно. Ч за каком-то говне сплю. Ой. Так, это закрыто, это закрыто. Блин, чуть все закрыто. Свет вырубайте там электро сейчас реально закончится и все. Керосиновая лампа. И керосин и тоже не, не бесконечный. Так, это мы заберем. Так, больше Душа тут не ничего не нет а вроде а бы. Так, вот, особенно на, на вот эту пушку новую. Шарики. Шарики. Саня, а, а это на максимум, нового? да? Как Нет, ты не я, я, я, а мы еще паре, посмотрим. На это мы паре, еще паре, посмотрим, паре. что я не унесу. Ты в бывал. Нет, ну бывал, я везде бывал. Древние да Дре а, могу, какие... Мир? древние ядерные что? во а, время войны в них люди из церкви прятались. это война какая вторая мировая что ли? ядерную. а ядерная это получается недавно было да? просто война это много там войн было. а ядерная это наверное недавно было которая. все валите его Ух, ни хрена себе! Он что подорвал ее что ли? Это походу не Лесницкий был? Мне еще дверью завалило? Ну круто! А что Лесницкий сор... совсем долбанулся дверь подрывать? Нормально могли бы открыть, что сразу подрывать? Не, я вроде бы живой. Офигеть. Ага, что зачем дверь это взрывать было? И церковь уничтожил. Офигел совсем. Капец. Ну, хорошо ж меня не увезли. Блин. А за вообще? Я чё вообще я вам сделал? Я просто пришел, вы взяли дверь, подорвали и церковь чуть, -чуть и почти. Охренеть можно. Блин, а этого убили-то, мужика. Он про катакомбы так и не рассказал мне. Как я теперь буду там <смех> в них ходить? Я же тут вообще не, не был никогда в них почти. О! А, нет, не то. ё мы тут тоже всех подорвали. А, да? Ну, в принципе, видно было. Ага, куда ушли, я не знаю. Придется искать ее. Блин, а еще наших повалили всех почти. Ну, короче, ищем Аню вс ⁇ Что делать? Что сейчас прям сейчас убили, да? Получается сейчас только. Взяли, убили. За шо? Я вот не понял, что мы сделали им. Че это было сейчас? А ну-ка, не понял. А чё, у меня нету, что ли, зажигалки? Вот это что это сейчас было? Чё происходит? Еще скримеров здесь не хватало. А вот они, походу. Где? Кто? Чё тут? О, кстати. А вот и катакомбы, кстати. Не, я не пойду туда, не. О, чел какой-то валяется. Ты живой там? Сундук. О, в смысле вы что жили, пацаны? Как они жили в смысле? Гроб валяется. Офигеть. А, все тут у меня есть, все, да. Чего творится вообще? Ч это такое? Воспоминания какие-то при. Мышь летучие, серьезно? А ну-ка давай залазим. Ну я. Главное, чтобы она не оборвалась и мы не полетели вниз. Ч, едем? Спускаемся, да. Блин, я бы на его месте не спускался. Тут как-то и так стремно Еще спускаться, блин. Какой-то ад, реально. происходит там кто-то есть внутри под низом о здорово пацаны вас еще тут не хватало то да стреляй ты не артемка а еще заряжать надо тогда я заряжу сейчас подожди подожди нормально Отстреляй да ты уже в него. офигенно Вовремя он разрядился вообще просто. Да ладно, давай стреляем. Здорово. Ооо, сейчас веселуха будет. Нажимаю, нажимаю, Y. Пошел нахрен. Бац, иди. Фух, нормально повеселились. А, стоп, да заряди. Блин, не люблю, конечно, такие оружия, которые надо заряжать все время. Но что я могу сделать? Надо так надо. Так. А вот это, это бы кстати, очень, очень хорошие Не, я лучше не буду в этим ямке прыгать. Офигеть. Здорово. Не, иди нафиг отсюда. Я не хочу с вами тут вообще. Что-то... О, кого-то завалили, кстати. Мужик, нормально тобой? Не, ему... Его, походу, реально... Повесили на... Брусок. Так, что-то мне это не нравится, что шатается все. Так, у него ничего нет вроде бы. Так, нам сюда. О, -о, О, ладно, уходите. Я не хочу, не Если я начну с ними что-то делать, мне хана будет. Это стая их не Не, ну один решил смеливиться пошел. Самый смелый, да? Ну и подох, в принципе. Блин. Ну я их ненавижу вообще, если честно. А путей нету, Нет, не путей нету. Только один путь сюда и все. Они куда-то влево, налево побежали, но ну, я не пойду, я же тупой, что они налево войти. Я налево никогда не хожу, я нормальный пацан. Так, где они? Где вы? О, письмо какое-то. А что вы натворили? Тут батюшка должен отвечать был все. А тут взяли все и испортили. Здорово, мужик. О, у него дети ничего себе. так, давай открывай. Мне так раз нужны. Очень нужные вещи, кстати, у него были. Да что это такое? Не жрать, я сказал. Обед закончен. Бедный мужик вот. Если бы не ты, если бы не я, его уже жар... сожрали почти полностью. Хотя его так, в принципе, сожрут. О, здорово. А. А, в смысле... В смысле патроны закончились? Да блин, самую мою любимую ручку взяли и патроны и украли. Откуда у меня столько патронов? На дробаше, ладно, пойдут на дробаш. Блин, ну они, конечно... Да я же закупался, в смысле, ничего, так закончились быстро? Я же закупался патронами. Что за хрень? начинается ой-ой-ой сейчас что-то плохое начнется а -а -а -а! аптечку бежим капец что происходит аптечку быстрее Сейчас помру. Ага, бежим отсюда, нахрен. Да вы сейчас меня что, убьете, Блин. Давай, открывай чуть-чуть. По чуть-чуть будем так бегать, бегать и открывать. Потому что они не успокоятся. Их дофига. Хотя нет, вроде бы нет. А, все, нормально. Чуть-чуть осталось. Капец, как они меня уже задолбали. Да в смысле? И вы что, надо за время так открывать? Ну капец. Прям до конца, до конца. Иначе опустится и вс ⁇ хана будет. Все, вроде поднял. Да-да-да. А их то тоже надо убивать? А зачем? Смотри, там какая-то драка у них происходит. Капец, какие тут пути страшные. Так, давай, е, и игрик, давай, поехали. Блин, как оно вообще работает это все? Как эти дебилы это не сломали еще? А, ну сейчас я туда Они, они. А куда мне вниз, вверх? Не, я вниз пойду. Хотя очень зря. Ой, блин ой, капец, вс, хана мне. Вс, мне хана. Сейчас вини убьют еще, Мужики, спасайте. Мужики, по. ПЖ, спасайте эти дебил меня убьют. А таких можно с одного выстрела убивать получается? А чё я два выстрела тратил? Нафига. Так, у тебя есть какой-то нет боекомплект? Ни хрена нет. Ну ладно. Будем без этого как-то справляться. Не, ну дробаш это самый лучший выбор, по-моему. Так, а мне куда? вниз я бы тоже не рисковал бы так ой, -ой, -ой, ой Да почему их либо их так и убивает эта фигня либо и вообще не убивает я патроны реально закончатся и все ты такой типа крутой да при вообще патронов нет мужик у тебя что-то было вроде бы что-то было два патрончика а ну 5 ладно 5 нормально его руку оторвала ни хрена себе вот это опасно очень это не очень опасные крем руку нахрена оторвала так а сколько у тебя там патронов 300 но слабенькая неудивительно че убила довольно слабенькая так я не хочу ну поехали поехали можно тогда да, да, давай че куда нажимать что поехать уже нельзя почему я же я только видел а вот на это на вот эту давай хопа и чё Водопад. Водопад включился. Сейчас затопит нахрен все. Ч ⁇ такие страшные звуки? Ну я только привлек внимание их и все. И то не всех. Ну сейчас все набегут сюда. Да что ты такой бессмертный вообще? А, типа, они все разные? Ну ни хрена себе. А, эти с одного выстрела уби убиваются. Эти нет. На, уми умирайте. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, спасибо. И то я еще со спины. Откуда они лезут, я не понимаю. Что, без коней? Да, ну, здорово! <с1> да вы дайте мне уходить, все, я ухожу. А, нельзя. Они запрещают мне уйти. Ну капец, какие они плохие. Умирайте. Да ч ⁇ же вы такие бессмертные вообще? У <соспаливание> патроны все из... И вообще, мне патронов больше не останется, реально, мне уже патронов нету. Я капец, я закупился только что, у меня уже патроны все уже все использовались. Ну как так-то вообще, а? Блин, конечно, это мельница не очень хорошо работает. На водопаде. Если бы там водопад был посильнее, было получше. Лучше бы это было как-то механическим, а не вот так вот. Я так пока поднимусь, не убьют точно уже. Ч, поднялись? Не понял. Ч, мне выходить? А куда? Что делать? А, вон там, с другой стороны. Угу. Понятно все. Ну это хрень какая-то. Даже, наверное, вот этот патрон не хватит столько, чтобы его завалить. 340. Как его убивать, я не понимаю. Может быть, ты уйдешь, пожалуйста. Нет, да, Артемчик, давай как-то ты не будешь падать. Нет, не надо. Нет. Нет, почему ты такой тупой? Ну хватайте нормальной палки. Ну как я его должен побеждать? и ну, можешь плевать вообще. На, в лицо, не знаю. Поможет ли это вообще? Нихана. Ага, давай, сноси нахрен, все. Я спрятал тебя. Давай, что ты сделаешь? Ты жирный дебил. ну че-то вообще пофиг на это все, блин, участи стены реально снесет, колонны Че мне с ним делать, а? Он реально все сносит просто на своем пути. Охренеть, снес, действительно, офигеть. Может быть, надо дождаться, пока все рухнет, нахрен. О, убежал куда-то. Наверное, я его достал уже. Ну правильно, надо убегать. Так, что у него есть? Что у них него... ничего нету? Так, а, ну это те ж... же, Тоже... тот же автомат. Так, да ну ты ч за... ⁇ да ну ты задолбал. А, то да он еще будет своих дебил звать, да? Ну ни хрена себе. Это левел какой-то получается. своих дебилов еще начнет это конечно сильно тем более оружка говно если честно Полно. его не убивает вообще это никак никого не убивает что он походу мне оружие еще сломал чё за хрень как я его должен убивать скажите мне пожалуйста каким образом как его должен убивать, а? Это не понимаю. Я вроде бы целюсь в голову нормально вс. А я ему, по-моему, плевать на это вс. О, это еще горящие патроны есть. Гори. Гори, гори. Он будет гореть, нет? Я ему, по-моему, плевать на это вс. Гори, гори. Не ему плевать вообще, абсолютно. Ну, гри, пожалуйста, ну почему ты не не бессмертный такой а? Да не, все, мне хана. Ч я вообще надеюсь, а? Мне надеяться надо на то, что он свалит отсюда. Охренеть, тут еще на нем какие-то дебилы появились. Он, он, он ими будет шмуляться, да? Офигеть. Это капец какой-то. Ну, что мне делать? Е у него есть только одна не преимущество, а наоборот. Вот, он, он очень... Он очень жирный и... Вот, что это. Преимущество. Он неловкий, он просто не может Быстро двигаться Он не может Пускай он снесет нахрен все Это развалится, это ковно все Вот, блин, правильно Сноси все Я за камешком спря спрячусь, окей? Не надо, ну не надо ну Зачем ты это делаешь? Здорово Я спрятался <с> Там, по-моему, этим дунят Оно все слетит Или нет? Да ладно. Ничего он сделать не может, Нет, может. Он... Не... Ну, ни хрена себе, ты что делаешь? А, так тут можно убежать от него. Или он сам убежит от меня. Если я его надоем. Офигеть. Ты что творишь, дебилушка, а? Да ты что делаешь? Не надо. Офигеть. Я спрятался. Тут единственное укрытие. Ты вот единственное укрытие сломал, офигел совсем. Уходи отсюда. Какой-то босс самый сложный. Это самый сложный босс. Я даже назову видео. Босс. Самый жесткий босс. о потопа не хватало мне. Ха, на мне. Ну давай, прячься. Что творится? Так можно было убежать? Ты что тупой что ли? Надеюсь, это так надо было, да? А если нет? не это а так надо, наверное. Куда мне уносит какое-то говно вместе с другими типами этими типами, мутантами? Я сейчас захлебнусь, серьезно. Блин. А нет, нет, не успел захлебнуться. еще лицом жемакнулся. Молодец, просто. Красавчик. Так, ну так, новая миссия начинается. Сквозь огонь. Все дороги ведут на Октябрьскую. Ну да, нам так и надо. Там находится черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов, в руках предателя Лесницкого. Да на, на этого лесницкого. Я такого босса завалил жесткого. Давай противогаз надевай, пока не задохнулся. Потому что там даже мутанты подсдыхали. Или не надо им противогазаться? Ну, хрен он его знает. Я бы на всякий пожарный бы одел конечно. Но не хочу тратить эти... О! Тебе есть, серьезно? О, красавчик. О, вот и она, кстати. Блин, там был вот какой-то. Должен заплевать. Противогазить. Что противогазить было? А чем заразиться? Коронавирусом? А чем она болеет вообще? Мой заболеть. Тут какие-то болезни есть. И чем мне надо ее спасти как-то, да? Ну ладно, полезли, спасать будем. Не, ну мы, мы будем, конечно, спасать ее в следующей серии. Ч тут кровяки какой-то? Кетчупы опять налили. Кто-то, походу, тут улазил уже. Называются... «Мы Понятно все. Кого тут завалили, да? Капец. А зачем так много -то? Один выстрел, зачем патроны? о Кстати, там пацана убили. мало. Офигеть. ч они творят вообще? Звери нахрен. Реально пацана завалили. Сколько ему лет? Где-то 10, наверное. Меня зачем? Шмалять. Пошел нахрен. Закрыто все. зачем? Это можно забрать. Это вообще-то плащ. Капец, что? О! Нет, нет, давайте обмен другой немножко сделаем. Мы это возьмем, но это будет как наше главное оружие. Это место вот этого, наверное. Да, пистолет говнянский вообще не нравится мне. Так, у них еще есть... А, ну патрончики возьмем. Патрончики пригодятся. А это что такое? Нет, бери... Зачем у меня уже есть? Ты что издеваюсь? У меня два одинаковых оружия будет, что ли? А, нет, у меня его не было. Я его потерял, походу. Блин, тут сложный вообще выбор. Ну тогда я это поменяю. У них просто АК-47 везде у всех есть почти. Блин, бедные мужики. Он живой еще вроде бы. Так что, Знали про а вот, не надо кашлять на меня. Да? Да блин, то есть, какая скажи... зараза еще? Коронавирусом реально уходи, заболели уходи все. Всем. Уходи, Это они. Они. Все, походу, подох, да? Блин. Ну ладно, расскажу, в принципе. О! А, это я возьму. Это мне пригодится. Э -э Т. А чё? А чё ты? А, это просто... А, это ночного видео, не очки, походу. Офигеть, сколько тут подохло. Это все, это все заболевшие, походу. Офигеть, тут сколько их тут. Пошли нафиг. Так да кто? Нет, я не бью никого, я стреляю. Я никого не мучаю. А вы мучаете вообще? Плохие дебилы. Плохие вообще люди. Так, чего у него ничего нету? Так. Ох ты, нихрена себе. И что там творить вообще? Нет, я живой же. А вам крышка, реально. Гадом. Противника нету. Противник уничтожен. Так, патрончики мы возьмем. Да хватит. Да умирай ты. Да, проклятие это было, началось, когда ты сюда устроился работать. Проклятие еще то. Так, я туда не пойду, нет. Я лучше бы дверьку открою. Тут, наверное.. Ух ты, ч мы запылили тут все. Блин. Быстрее! Противогаз! Сейчас задохнусь нахрен. О, нормально. Вы что там творите? Ну это ваши проблемы. А что происходит? А-а-а! бежим. А чё мне оружие поменялось? не резко? А где они? А вот он. А вот вы где, да? На поло сказал. Быстро. Ну чё, ты один остался здесь. Чё ты уже? Чё ты? Его. Кого? Себя? никого ты больше не прижмешь все я я вас беспредел сейчас э, закончу реально беспределят по полной просто Беспредельчики просто какие-то творят тут убивают людей не Ну как так-то а? ну пацаны ну, вы творите? творить же надо быть беззащитных людей убиваете меня например Где? Так да кто? Где? Блин, еще хотят от меня слепить. Ну что, мало вам что ли? И так не Да что за ведь за? Зову... Да одни трупы валяются ничего не при... происходит. Походу ядом всех потравили и все. Да, сейчас время поиграть, наверное. Ага. Самое лучшее время сейчас поиграть. Не, ну смотрите, они все противогазами ходят. Крутые, типа такие. Офигеть. А тут людей просто сжигают. Просто сжигают. Как мусор, считай. Как листья. Осенью. Капец. Кока, их тут повалили вообще. Я офигею просто. Мужики хотели спасаться противогазу даже на деле. Бессмысленно. Да О, лесницкие ваши вообще... Знаем мы эти вот, они где-то здесь. Как они могут э, пожарить, сидеть и разговаривать нормально? Офигеть! Ох ты, ё -моё. нашли нашли да нашли ну и что теперь надо валить да а где они? уходите так где они вообще тут все горит и нихрена не вижу вообще как они могут на это спокойно смотреть что тут трупы валяются везде не это вообще нереально не какие-то Капец, какие жестокие. Не могут нормально смотреть на то, что детей поубивали. Спалили всех, офигеть. Капец, какие. Ну и вы тоже будете сейчас тут гореть. Вместе со всеми. А вы что думали? Их можно, значит, убивать, а вас нет? сейчас, конечно. Мы это сейчас исправим. А что вы там? Вы тоже загорите сейчас. Ч ⁇ думаете, вы бессмертные что ли? Не, нифига. Вы сейчас вместе с э -э -э теми, кого вы завалили, вы... горите Так, куда мне идти дальше? Это все, это, по-моему, конец, да? Больше некуда идти. они а, нет, нет, есть. Тут капец, как много путей. Получи, на, получи. Ч ⁇ происходит? А вы что делаете где ну ладно блин а так те вы он притворился типа что сдохну и живой да не это уже другой капец каких тут много их тут бесконечное количество сколько их тут вообще и тут убивай, убивай, и они будут все равно, не кончаются вообще. Блин. Надо валить отсюда, Я... мне это уже надоело. Пошел нахрен со своей тревогой. Дергайся, а то да чё на противогазе? А, они, значит, ну да. Это так на -то, да? Зачем? Зачем ты это а надо, да? А что делать? Ну а ч ⁇ Смотри, как это э, это тут вот. беспределят? А, нет. Так это правильно мы сделали или надо было немножко не подождать? Не просто не начнется, подождать? Просто решил раньше время это все сделать. Я Противогаз не, не под, повредили. Надеюсь, это все я правильно сделал. По-моему, сейчас подохнет. Нас походу в плен еще заберут. Все, Хананом. Противогазы походу не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 А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции ⁇ от эпидемии. И методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков, якобы, для того, чтобы избежать распространения инфекции. Если все это правда, то и я, и они могли заразиться и нас спасли. Но мы не знаем, выживем мы или нет. Ну, не знаю. Смотря какой вирус. Короче, давайте заканчивать на этом. Да, видео очень затянулось, я хотел закончить там, где церковь была, ну там, где мы все победили, уже здесь оказались. Ну вот, вот так вот все. Серия, конечно, офигенная получилась, очень интересная. Надеюсь, вам видео понравилось, если хотите продолжение, э, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.